Некоторые из наиболее сложных проблем гражданского строительства возникают из-за взаимодействия воды с землей. Это звучит банально, но есть большая вероятность того, что вы увидели нечто похожее в новостях. Как это возможно, чтобы земля просто разверзлась и без разбора поглотила абсолютно все, что окажется поблизости? Я Грэгги, и это практическая инженерия. В сегодняшнем эпизоде мы поговорим о провалах грунта. Мы знаем об эрозии все. Это процесс, при котором почва и камни извлекаются из земной коры и перемещаются в другое место. И есть много способов, как это может произойти. Ветер, оползни, стирание и размыв. Но дело в том, что ничего из этого не сравнится с простым движением воды. Вода — это великий разрушитель. Если вы когда-нибудь задумаетесь над тем, как здесь появилась эта особенность Земли, или почему Земля имеет такую форму, или просто почему все так, как есть, чаще всего в ответ в значительной степени прост. Это вода. Способность воды перемещать почву или камни зависит от нескольких факторов. Чем быстрее и турбулентнее поток, тем он более эрозионный. Крупные частицы, такие как гравий, более устойчивы к эрозии, чем мелкие частицы, такие как ил или глина. Наконец, вместо физической эрозии, некоторые материалы растворимы в воде, как сахар или соль, и могут быть разрушены просто путем растворения в грунтовых водах с течением времени. Большинство из нас знает об эрозии на поверхности Земли, но эта эрозия может происходить и в ее недрах. На самом деле, у ученых и инженеров есть очень креативное название именно для такого процесса – внутренняя эрозия. Если в недрах совпадут правильные условия, то могут произойти некоторые очень интересные вещи, в том числе провалы Но давайте сначала рассмотрим неэрозионный пример движения грунтовых вод Это отрывок из видео, которое я сделал еще до того, как канал стал называться «Практическая инженерия» Вода течет с левой стороны, демонстрации под препятствиями перетекает вправо Обратите внимание на две важные вещи Во-первых, движение воды происходит медленно между всем этим песком не так много открытого пространства, поэтому требуется время, чтобы вода прошла через него. Во-вторых, песок ограничен. Даже если бы он захотел двигаться, ему некуда было бы деться. Если эти два условия исчезнут, то именно тогда возникают провалы. Большинство естественных провалов происходит в районах с большими залежами карбонатных пород, такими как известняк. В течение длительного периода времени подземные воды, протекающие через недра, могут растворять породу, создавая пустоты и открытые туннели. На самом деле, именно так образуется большинство пещер. Эти туннели и пустоты создают значительные изменения в характере потока подземных вод. Во-первых, они позволяют водить ящ быстро, как по трубе, делая ее более эрозионной. Во-вторых, они создают пространство для смывания почвы. При этих двух условиях любая почва, перекрывающая растущую воронку, рискует обрушиться изнутри, что в конечном итоге приведет к провалу. Но не каждая воронка образуется в результате естественных процессов. На самом деле, многие из самых известных провалов за последнее время были созданы человеком. Точно так же, как пещера, растворенная в скальной породе, действующая как труба, позволяет грунтовым водам уносить почву, Настоящая труба может делать то же самое. И фактически трубы не ограничиваются областями с определенной геологией. Если бы вы могли заглянуть в недр любого городского района, вы бы увидели сотни километровых водопроводных, канализационных и ливневых труб. К сожалению, мы не можем заглянуть под землю, поэтому я построил эту демонстрацию, чтобы вы могли сами увидеть, как это работает. Все, что требуется, это немного просадить или сместить трубу, чтобы создать отверстие в одной из них и позволить начаться внутренней эрозии. Я добавил зазор в своей трубе, чтобы имитировать этот эффект. Вода, движущаяся по трубе, способна вытеснить прилегающий грунт и унести его. Обратите внимание, что на поверхности нет признаков того, что что-то не так. По мере того, как все больше почвы вымывается, пустота на поверхности увеличивается. В зависимости от всех тех свойств почвы, о которых мы говорили ранее, этот процесс может занять от нескольких дней до нескольких лет, прежде чем кто-нибудь заметит. Многие из наших подземных коммуникаций расположены непосредственно под проезжей частью, и асфальт часто действует как последний мост над провалом, скрывая пустоту внизу. Это только вопрос времени, когда все, что выше, будет обрушено. Провалы — не единственная проблема, вызванная внутренней эрозией. Особый тип эрозии, называемый трубопроводом, является наиболее распространенной причиной разрушения земляных дамб и плотин, в том числе плотины Титан в штате Айдахо, в результате которой погибли 11 человек и был нанесен ущерб в миллиарды долларов, когда она рухнула в 1976 году. Может быть, когда-нибудь я построю демонстрацию трубопроводов для отдельного видео. Внутренняя эрозия может быть естественным процессом, но иногда провалы могут образовываться из-за неправильных решений, плохого строительства или просто невезения с инфраструктурой, созданной человеком. Это всего лишь один из сложных вариантов разрушения, который инженеры-строители должны учитывать при проектировании конструкции, которая может взаимодействовать с водой, великим разрушителем. Спасибо, что посмотрели, и дайте мне знать, что вы думаете. Переведено и озвучено по версии «Авангард».